Здравствуйте, в эфире новости в студии Аина Исакова. Состоялась церемония официальной встречи президента Сорумба Джеймбекова с председателем Канерси Дзимпина, прибывшим в Кыргызстан с государственным визитом. Уже прошли переговоры лидеров двух государств. По итогам переговоров глав государств состоялось подписание ряда двусторонних документов, направленных на дальнейшее углубление сотрудничества между странами. С места событий с подробностями наш корреспондент Мадина Низамова. Добрый день, коллеги! Вот и завершились переговоры президента Сорунбая Джейнбекова и председателя Китая Си Цзиньпиня в рамках его государственного визита в Кыргызстан. Официальный церемониал проходил в государственной резиденции Аларча и все прошло на самом высоком уровне. Главы государств, как и положено, заслушали гимн обеих стран, далее поприветствовали членов делегации друг друга. В завершении церемонии мимо президентов прошла маршем рота почетного караулы. Аула национальной гвардии. Сразу после церемониала президенты направились на заседание в расширенном составе. Переговоры были весьма динамичны, они проходили в атмосфере взаимопонимания, дружбы и э, в рамках конструктивного диалога. По итогам этих переговоров между Китаем и Кыргызстаном было подписано 18 соглашений. А президенты Сорунбай Джейнбеков и председатель Китая Си Цзиньпинь подписали совместную декларацию об углублении отношений всестороннего стратегического партнерства. Главы государств пришли к единому мнению, что сегодняшний государственный визит станет новым этапом развития сотрудничества Кыргызстана и Китая. Как отметил Сорунбай Джейнбеков, мы поднимаем наши отношения с Китаем на качественно новый этап углубления всестороннего стратегического партнерства. Глава государства с удовлетворением отметил, что третья встреча с председателем Китая в текущем году говорит о высоком уровне и активной динамике стратегического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 В завершении переговоров Сурунбай Джейнбеков вручил председателю Китая орден МАНАС первой степени. Награда была вручена за выдающийся вклад в укрепление всестороннего стратегического партнерства между нашими странами. Для меня большая честь вручить вам высшую государственную награду Кыргызской республики орден МАНАС первой степени. Он олицетворяет собой символы жизни неба, воду и солнца. И носите имя нашего великого героя, который обвинил Кыргызов. Вы внесли огромный личный вклад в укрепление и развитие всестороннего стратегического партнерства Напомним, что сегодня в рамках государственного визита председателя Китая в Бишкеке проходит и большой бизнес-форум между предпринимателями наших стран. Планируется, что по итогам данного форума будет подписано как минимум 40 документов, направленных на экономическое и инвестиционное партнерство между Кыргызстаном и Поднебесной. Коллеги, на этом у нас пока все. Спасибо. Я напомню, что с нами на связи была наша коллега Мадина Низамова, а мы продолжаем выпуск. Мухаммед Калы Абдлгази встретился с президентом Монголии Халтмагином Батулгою, прибывшим в страну с официальным визитом. В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы сотрудничества между двумя странами, состоялся обмен о перспективах дальнейшего расширения двустороннего партнерства в торгово-экономической, культурно-гуманитарной, сельскохозяйственной, горно-промышленной и туристической сферах премьер-министр выразил уверенность в том, что официальный визит главы Монголии придаст мощный импульс развитию двустороннего сотрудничества, подняв кыргызско монгольские отношения на качественно новый уровень. Стороны также обсудили пути активизации торговых связей, реализации совместных инвестиционных проектов, содействия увеличению количества монгольских туристов, приезжающих на отдых в Кыргызстан. Высокий гость пригласил премьер-министра посетить с визитом Монголию. Приглашение было принято. Также на встрече, Монгольский лидер предложил кыргызской стране провести совместные учебно-тренировочные сборы спортсменов в Улан Батаре в рамках подготовки к летним Олимпийским играм в Токио.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 Также сегодня в Кыргызстан для участия в очередном заседании Совета глав государств, членов Шанхайской организации сотрудничества, прибыл президент Исламской Республики Афганистан Мухаммад Ашраф Гани в международном аэропорту Манас президента Афганистана встретил вице-премьер-министр Замербек Аскаров. Сегодня в столице состоялось 12-е заседание Молодежного совета ШОС. В заседании принял участие генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Владимир Норов, а также представители Молодежного совета России, Пакистана, Китая, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана. Были рассмотрены вопросы сотрудничества в рамках ШОС, а также ключевые направления дальнейшего развития и разработка планов до 2020 года. Кроме этого, был сформирован совместный призыв Молодежного совета организации к лидерам стран, а также рассмотрен вопрос, касающийся включения Пакистана в Молодежный совет ШОС.